Вам редактор журнала «Агитосценарий», почетному члену Академии художества Российской Федерации Наталья Петровна Рюрикова. Это снова приветствуем, друзья, легенда российского кино, знаменитый, популярный, легендарный режиссер Атар Давинович Геозелянин! Крайне рекомендую посетить мастер-класс, а с названием текст. с прочим и другого времени воспринимается по-другому. Очень интересно и познавательно. Да, Также а да. в рамках фестиваля пройдет лекция директора международного фестиваля «Экспрессион энд Горго» Сары Ходж. Вы можете посетить мастер класс кинорежиссера Пиппа Хатуров. Семен сценарий фильма проведет главный редактор журнала Киносценарий Наталья Рюрикова. Вход на все мероприятия бесплатный обязательно посетитель. Я пока Я еще сравнил большую триву для..